Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, И в сегодняшнем видео я расскажу, как можно абсолютно бесплатно получить себе особый пропуск на Battle Pass месяца Да не просто особый пропуск, а еще и с лицензией Ребят, для этого вам необходимо быть как минимум подписанным на мой канал Поэтому подписывайтесь прямо сейчас, ну а я продолжаю Вы выполняете в течение месяца боевые задачи Вы хотели бы забрать как минимум две коллекционки и кучу других призов Но, к сожалению, по каким-то причинам не имеете возможности купить себе самостоятельно на особый пропуск здесь попытаюсь помочь уже я. Что необходимо сделать для того, чтобы участвовать в розыгрыше на моем канале, который происходит сейчас как минимум раз в неделю, а в дальнейшем собираюсь проводить их гораздо чаще. Пошаговая инструкция. Первое, что необходимо, ребят, это подписаться на канал. Второе. Вам необходимо поставить колокольчик для того, чтобы не пропускать выход новых видео на канале. Третье. Вам необходимо под данным видео написать комментарий, в котором указать свой никнейм. В дальнейшем вам необходимо посмотреть в течение недели, с понедельника по пятницу включительно, минимум 5 видосов, которые выходят на канале, лайкнуть их и написать свои комментарии с указанием своего никнейма. После того, как вы это сделаете, вы приходите на стримчик, который называется «Субботняя катка». Он проходит, соответственно, в по субботам И именно там, ребят, будет звучать Во время прямой трансляции Кодовое слово, которое вы напишите В комментариях И напишите в комментариях, а именно в чате Стрима, опять свой никнейм Для того, чтобы я мог отождествлять того человека, который писал комментарии с теми ребятами, которые писали комментарии под видосами в течение недели, потому что были такие жулики, которые пытались меня развести. Но ГСН -а просто так не проведешь. Короче говоря, друзья, простая пошаговая инструкция, которая позволит вам поучаствовать в абсолютно честном розыгрыше на канале. Выбираю не я, выбирает программа. Абсолютная рандомность, никакого физического участия автора. Короче говоря, все по-честному. И первый победитель, ребят, уже получил свой приз, обналичил свой особый пропуск, но и соответственно забирает все призы, на которые он рассчитывал. Поэтому друзья мои подписываемся на канал прямо сейчас, приходим на видео, ну и соответственно смотрим видосы, пишем комментарии. Для того, чтобы не пропускать видео на канале, приходите на мой дискорд, регистрируйтесь, там есть возможность пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Там есть возможность посмотреть новости на канале и самое главное, ребят, в этих новостях на канале, вы имеете возможность посмотреть, какие какие видео выходили, какие видео вы смотрели, какие не смотрели. И по ссылочке сразу через Discord можете переходить на канал и, соответственно, заценивать видосы и писать свои комменты. Жду вас всех на канале, подписывайтесь, жду вас всех на розыгрыше. Всем удачи и от чистого сердца желаю вам победить. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.